Встречайте, впервые на ваших экранах, специалист в индустрии фэшн-стайл гитар Алекс Красношапков. Здравствуйте. Здравствуйте! Сегодня мы с вами окунемся в мир фэшн-моды в гитарном мире. Я представлю вам свою новую коллекцию ремней для гитаристов. Очень простые ремни. Начнем с них. Белый, молочный и черный. Примитивные, предельно примитивные ремни. В нашей коллекции присутствуют также ремни с принтом. Сумасшедшие, обезбашенные принты, выполненные эксклюзивно для нас выпускниками токсикологического отделения Нии Флоры и Фауны. Цветочная вышивка, ромбы, снежинки, а также камуфляж. Это же детище компании Солдат. Вудланд Камо, Грей Камо и Ред Камо. По-русски будет звучать лесок, браток и кровавый мешок. Деним, кто не носит деним? Деним носят все, и даже ваша гитара не должна остаться без этого аксессуара. Ремни деним выполнены в цвете пляжные неприятности. Ну вы знаете о чем: красный застой, черный пепел, нефритовая грусть и всеми полюбившийся голубой. Клопковые ремешки выполнены в более сдержанном стиле. Олива, черный цвет, очень мягкие и комфортные. Но даже здесь прослеживается рука мастера, истинного художника. Ремень цвета интеллигентнейшего малахита. А теперь жемчужина нашей коллекции. Кожаные ремни, стянувшие вялую грудь, выполнены из натуральной гладкой кожи классическом цвете скрипевшего потертого седла в оттенках шоколадного безумия с металлическим лого компании солдат а также ни много ни мало тиснением и очень качественной прострочкой а элементы этого ремня стилизованные под мальтийский крест не оставят равнодушными ни одного гитариста. Ремни с гладкой кожи, цвета необузданной брутальности напомнят тебе и твоей гитаре о диких концертах и умопомрачительных автопати. Серый! Эй! Серый! Серый! Эй! Серый! Серый! Стой, да это же не серый. Это французский серый. И в заключение продемонстрирую вам ремень цвета икры заморской или просто говоря цвета детской неожиданности, плавно перетекающий во взрослую безответственность. Ну все, пока. Че? Да че-че? Через 6 часов закрытый показ, Милани. Все, пока. До свидания.